То есть мы имеем сакральную цифру, я вам ее даже нарисую сейчас. Давайте вот здесь. 777. Вот эта цифра обозначает, давайте я ее даже увеличу, я такую цифру встретила, что 777 воплощение или инкарнации нужно человеку минимум для того, чтобы его душа смогла проработать все свои, все свои тела и все свои проводники. И получила достаточный опыт и смогла отчитаться своей манаде. Но это минимум. Но, к сожалению, мы ухитряемся, когда мы рождаемся, вообще терять связь с душой и никакие контакты не иметь ни с душой, ни с манадой. Мы засыпаем. Забываем, зачем мы родились. И поэтому вместо того, чтобы выполнять вот эту самую главную задачу, то есть прорабатывать, скажем, физическое тело там на первом ночи, на втором и так мы живем кое-как. Из-за того, что мы живем кое-как, у нас получается вот этот эффект так называемого дня сурка. Фильм, конечно, гениальный, потому что он показывает, каким образом человек живет во сне. Он живет во сне, и действительно, там даже в фильме, он просыпается все время в одно и то же время. И в момент, когда он просыпается, он все-таки осознает, что с ним что-то не в порядке. Но когда он дальше день у него идет, он идет опять по вот этой вот старой программе. Поэтому мы с вами живем вот в состоянии такого нескончаемого дня сурка. И вместо 777 воплощений мы вынуждены очень-очень много их очень много проживать, гораздо больше. Единственное счастье, нас с вами, вот наконец, догнало, мы с вами вот сейчас прямо разговариваем. Если мы с вами дозрели до того, что мы в состоянии понять, о чем я говорю, и вы это понимаете, и я это понимаю, это значит, что наш день сурка закончился. И у нас с вами сейчас начался новый этап когда мы в состоянии сейчас понять, какие лучи находятся у нас сейчас конкретно у каждого, свою понять лучевую структуру, ухитриться ее нарисовать и провести анализ ее до момента смерти. Это шанс, просто я бы сказала, ну какой-то вот бесконечно счастливый шанс.